Дорогие, сейчас хочу для вас записать настройку на такое состояние, наверное, если бы глубоко вот называть ее, о чем она, она на принятие себя в этом мире. Очень актуальна, я думаю, она по запросу моих замечательных подписчиков, и на утро очень актуально, ну и можно в любое время, конечно... Итак, рано утром просыпаясь, а может быть и попозже, я к себе обращаюсь, я, и называйте своим сегодня настраиваясь на свой прекрасный, благостный, бодрый день на свою работу, деятельность и творчество. Сегодня, в этот день, она будет самой-самой удачной. И сегодня я не буду сравнивать себя с другими, потому что я единственная и неповторимая на всем белом свете. Раз я есть, а я точно есть, я могу себя сильно сейчас ущипнуть за какое-нибудь мягкое место. Это напомнит мне, что я есть. Раз я появился в этом мире, я есть, значит, я нужен этому миру. И мир этот любит и принимает меня. И сегодня я принимаю это знание о том, что мир принимает меня. И сегодня меня ждет успех во всех моих делах, радость от того, что я сегодня сделаю. Проделаны работы от моих мыслей, от всего, что сегодня будет, то, что я планирую, и то, что будет новым инсайтом, то, что будет для меня сюрпризом, все будет приятное. Я, получая радость от признания своих результатов для себя, мне совсем не важно, как меня будут оценивать другими. Я сравниваю себя с собой. Я имею право сравнивать себя вчерашнего с себя сегодняшним. И это очень важно, я расту. А если я где-то делаю ошибки, я принимаю это, потому что я вспоминаю маленьких детей. Они, прежде чем научившись ходить, много падают. А по жизни, когда я что-то не умею, я тот же маленький ребенок, я прощаю себе все ошибки. И я поднимаюсь, отряхиваюсь, залечиваю свою рану и иду дальше вперед, в мой новый день. С добрым утром, дорогие, счастья вам, здоровья и любви к себе. Она поддержит вас и днем. И утром, и ночью, и всю жизнь с любовью, Юлия Сагайтис.